Всем всем привет, друзья! Пошла я сейчас на почту. У меня посылка пришла камушки мои. С таким не рвением, иду, прям, с таким аппетитом, можно сказать, иду. То, что камни, камни, моя стихия, моя, моя родина, мой дом родной. И хочу я вам показать. Вот смотрите, у нас ним, да? Вот здесь не замерзла, а река сама уже замерзла. А здесь плотина такая. Вот у нас лесок, где я опять собираю. Ну, уже, можно сказать, осталось от этого леса чуток. Малость. Раньше здесь густота такая была. Смотрите, я серьги одела, друзья. А, спасибо хочу сказать. Людочке. Она меня подняла крыль. Она мне сказала, давай ухаживай за собой, как моя мама говорила. Я теперь э, начала краситься, подкрашиваться, э, следить. Начинаю за собой и хочу сделать прическу. Но на это нужны деньги. Если Андрей отправит, то я сделаю его наворачивают ходят. Зима пришла. Пришла зима. Сегодня суббота. Народу так нету. Ну и в принципе и так нету его. Ой. Я в эту гору подниматься не люблю. Тяжко подниматься. Вот. Вот наш Куженер. Вот наш поселок, красавочный, Кувшинер классный у нас поселок, красивый, вот говорю, уеду отсюда, а душа-то будет обратно рваться, может не будет, бог его знает. Вон лунку делает, рыбак крутит. Видите, как вы видите, лед не такой толстый еще. Быстро прокрутил. Короче, на почту буду заходить. О, я сейчас отключаюсь. Как на почту буду заходить. А засниму, какая у нас старая почта. Руки замерзли, друзья, варежки не взяла. Ручки замерзли. Ручки замерзли у меня не могу. Я на почту. Пришла на почту. Вот такая почта у нас. Там не буду снимать. А может буду. Я не понимаю. Она сказала так. А я вот не знаю, сколько посылок. Сколько пришло там? Так-то одна у меня была. Одна. Ага. Или не одна. Или не одна. Да. Все, друзья, получила я посылку. 500 грамм. Вот у нас, как говорится, предпочта. Как предбанник. Старая такая, деревянная. Наверное, с 70-х годов. А это сзади вот... Почтавлены до сих пор бегают в такой туалет Жалко, конечно, в такой мороз Бегают Денег нету, почты Ну вот там парк, как вы видите фоткали, а, Снимали мы за видом вот. А я пошла вот отсюда сейчас домой. Сейчас отключусь, так как холодно Ну вот, друзья, я пошла другой дорогой Вот баня Ходила оттуда, ну и в принципе стараюсь отсюда ходить. Через лес напрямую. Вот гостиница бывшая. Ну, здесь документы, МПЦ и всякое такое. Все-все. И ЗАГС. Здесь расписываются люди. Мы с Андреем здесь расписались. И вот смотрите, моя дорога. Дорога домой называется. Я с таким предвкушением сейчас иду домой. А, хочу открыть. Почти 500 грамм. И откуда она у меня пришла? Челябинска пришла. Камушки с Челябинска пришли. Смотрите, какая посылка большая. А вот сзади меня здание. Это гостиница. Вот. Там расписывают, там все, все-все-все, so, so, so. и МФЦ, и нотариус там сидит, и все на свете. Руки отогрелись, думаю, можно заснять видосиков, как я иду. Кто-то ведь не был у нас в поселке дома, интересно показать, посмотреть людям. Так что давайте, смотрите, я не буду я сейчас трещоткой своим языком, смотрите. Вот наш. О, какая красота. Ну, в принципе, не такая уж красота, но красота. Мы уж привыкли, конечно, нам это все приелось. Вот эта горка. Спускаешься, потом опять поднимаешься. А вот там, вот там, там вот, где машина едет красная, не знаю, вам передаст, не передаст, и спускается самый конец, почти мы там вот, однокомнатная квартира, мы там жили. Замечательный район, замечательная э, наша та сторона, где мы жили. Обожаю просто. Обожаю, обожаю, обожаю. И люди там хорошие. Так что не каждый скажет про свою улицу. Я соседи там люблю. Соседние дома и то для меня. Все соседи, все соседи. Вот смотрите красотища. Вот шишки на елке как висят. Красота. Снег валит. Замечательно. Дима сказала идти а поросенку варить. Он сказал, ладно, сейчас пойду. Так что вот так вот. Как-то так. Ну все, наверное, я вам показала все, что нужно. Здесь уже вы знаете, как я пойду. И в итоге дома откроем вместе с вами посылочку. Ну что, друзья? Я вот пришла домой. Будем открывать. открывать посылочку. Открываем. Так, сейчас фокусирую камеру. И все. Так, вместе с вами. Неожиданная. Та-дам. Когда открываешь посылку, такой реакции больше никогда не будет. Здесь надо заснять на видео, чтобы увидеть кайфы. На самом деле, как ребенок при посылки. Так, что у нас здесь? Как вы видите, запечатано замечательно. Я там котики убирают, бегают. Погремушка что Так. Ага, у меня змеевик пришел, агат, гавлит, тигровый глаз, кабашон, розовый кварц, два шнура по 3 мм, бусины стеклянные, гавлит, нить, гавлит, нить. Вот так вот, давайте будем открывать. упакованную все смотрите что здесь забинтованы там перебинтовано ну вот вот, вот. два шнура но ну, они слишком толстые но ну, они такие толстые но ну, это браслеты делать я пацанов классно классно вот ну у меня вот как раз а, есть а, как его три глаза тибетские бусины сейчас что и вот, как раз они должны подойти. Так, давайте с этого начнем. Какая ты моя красота! Какой, ой, прям тяжеленький такой. Слышите? Стучат, как они, бренчат. Прям прелесть. Ой, друзья... Класснюшки такие, узоры. Смотрите, какие на них. Красивые, обалденные. А вот у нас пришел а, две нити агата. Вот. Ой, ну они прям вообще обалденные. Вот такие красивые, щетки такие. Уа! Тяжелые. Чувствуется прям. Вискатые. Так. Вот. И мы будем из них делать красоту. Соединять бусики. Цвета подходят. Голубенькие. Всё. Ой, ну вот это прям. Какая красота. Такие тяжеленькие, такие приятные. Смотрите. Прелесть. Так, дальше что мы будем открывать? А, стеклянные... Бусинки будем открывать сейчас. Ну, вот это у нас идет стекло. Вот они как переливаются. Классненькие. Красные, голубые. А у меня как раз вот поменьше есть. И я их из них сделаю м, сережки. Классно будет. Серьги вот а, поменьше, бусики тоже. Они переливаются классно. Прямо Ого, вот здесь закрутили-то. Здесь-то сколько, смотрите, чего. Вот. Хоп. Хоп. А вот это у меня пришли. Это змеевик. змеи вид не играю уже. Это змеевик. Смотрите, какой здесь орел. Такой класнющий он. Это я выписала для Димы. Я хочу ему сделать Такого такой медальончик на шее. Ну, как пацан носит. Покороче, да. И такого орла. Я, ему, я его спрашивала. Тебе говорю, понравится такой орел? Он говорит, да, мам. Я ему выписала. Вырезанный орел. Но ну, это этот как его э, змеевик. Затем у меня идет кабошон тигровый глаз. Его можно оплести, можно дырочку просверлить, повесить. Да хочу, лишь бы фантазия работала. Так что вот так вот, друзья. Фантазия будет работать. Если материал все есть, то, конечно, это все у нас. Это у меня в скором будущем. Надеюсь, все будет. Пути-пути-чуки-пути-камушки. -кам Ой, красотуль. И каждая бусина совершенно разная. Здесь подобрать, конечно, можно, но сложно. Но, в принципе, они должны быть разные. Вот. А вот это поменьше Это, наверное, 8 мм А это уже, скорее всего, 4 миллиметра. Смотрите, они такие космические бусики Вот, такие. И вот у меня здесь идет розовый кварц Я просто обожаю розовый кварц Нет, где он у меня идет? Куда он выпал? А вот он, вот он Розовый кварц, 6 штучек о, подарок мне положили Друзья Офигенный Он такой четкий Он такой красивый Здесь уже дырочка просверлена Ее хоть на шнурочек Хоть бисером обвязать Ну прям прелесть Красивый, да, какой? Подарок, подарок написан да подарок. Прелесть о, это офигенно. Я тебе это отправила. Это Челебенская отправили. Челебенская. Ага, ой, красота. Ой, какой он. Ой, ты подруга. Гладкий, глазки. Глазки, холодный. Камень, потому что... А, -а, -а. а это какой? Тоже такой классный. Же? Так Тоже такой же холодный. А вот это говорит. А измевик. Ой, это-то вообще... Это змеевик ну, вообще холодный, по mm. Как с морозилки, да? Mm. Вообще классно. Это голову хорошо лечит. Вообще красивые класс... кабачуны. Классивые кабачуны. Да. Вот так, это давай слушай. браслет? Ага, браслет. А Смотрите, чурка, Давид браслет говорит. А это что? Это будет билетерия. Межутерию буду не делать. Не ну, бусы красивые. Они пока лежат. Летом да, так. Да, себе повесь. <свят> ну, друзья, я вот это буду рассматривать. все рассматривать. Вот Смотри, вар Давид, вар? есть заварка же заварена. О, хлопает как. Смотрите, четкие такие стеклянные бусики. Сейчас я вытащу и покажу. Какие они красавцы. Ой, прелесть, друзья, прелесть. Вот. Бижутерию делать буду. Динарка, смотрите, какое лицо, смотрите, еще. она такая счастливая. Мама будет делать тебе бусики красивые, с камушками натуральными. Будешь носить? Еще себе можешь сделать вот такой. обязательно. Еще можешь вот такой себе тянуть. Все на голову себе, на шею вешают. Ага. И теперь мона. Это... И... Только знаешь, какой вот этот? Кукой такой? Ага. Вот это... такой, себе. Ага. А, я... а, друзья, я же вам обещала, что я вам покажу свои камни. Давайте я сейчас принесу, пока мне моя дочь смирает. Это... Я сейчас принесу камушки свои вместе с этими камнями. Там холодно прям вообще. И покажу. Сколько у меня камушков. Мама, мама это что? Это Димя выписала. Здесь мама сделает дырочку такую. Шнур засунем. И это. И повесим Димке на шею. А это? Это тоже красиво это, это тигровый глаз. Он переливает. Смотри. Это мама будет бижутерию делать красиво. Вот мама научится красиво делать. Вы подрастете. И я тебе... Потом сделаю много украшений. И еще вот этот тебе. Часа. Опять мне. Ладно. Вот, и, этот да. и, и, и этот тебе. И этот тебе. И этот. Все мне. Опять мне. И всегда мне. И еще этот тебе. И опять мне. Ой, Даринка плачет. Даринке ладно, сейчас Даринке Даринки схожу, потом засниму.